Добро пожаловать, ребят, на 16 этап Формулы-1 на гран при России. И тут вы зададите небольшой вопрос, а где, собственно, 15 этап в Сингапуре? Ну, тут так сказать можно то, что я идиот, забыл продолжить запись. А именно, я в квалификации отошел по одному делу, вернулся и забыл продолжить запись. Но, если вкратце, то этап получился... Крайне-крайне плохим, поскольку, во-первых, был дождь, во-вторых, а, я не попал, никак не мог попасть, точнее, в настройки вообще, по итогу кое-какого проехал, в очки не заехал даже, но ну, Норрис какие-то там очки даже заехал там на восьмое место. Ладно, переходим все-таки к Сочи, Россия, в принципе, по всем формулам мне здесь удавалось все время именно выигрывать. Но посмотрим, как будет уже здесь. Квалификация прошла очень хорошо. Первое место. Наконец-то я смог проехать все три сегмента квалификации, поскольку до этого я проезжал от силы там один-два сегмента, потому что я брал кучу штрафов. И в следующем этапе в Японии мне придется, скорее всего, брать тоже штрафы, и поэтому... Квалификацию ждать уже не стоит в ней, ну максимум один сегмент и не более, плюс я думаю уже в Японии взять полностью всю новую силовую установку, поскольку мне затолбало брать на одном этапе там штрафы взять, потом на другом взять другие элементы, и так из этапа в этап у меня происходит то, что я беру там штрафы на 10 позиций и не могу нормально квалифицироваться, но здесь все-таки все сложилось иначе. Топ-десятку вы, собственно, видели перед собой, я отмен ее пропустил. Вимс, кстати, показывает уже неплохие постепенно квалификационный результат то есть 13 место. Ну и последний у нас стартует Макс Ферстаппин, который больше всего боялся, поскольку он очень хорошо ехал. И, в принципе, он мог меня спокойно опередить. Стратегия у нас тут изначально была в один пистоп, с перехода с медиума на хард. И, в принципе, я думал до этого, то что здесь стратегия такая будет идеальна, поскольку... Может быть опять же здесь будет стратегия в два пистопа, которую мне крайне не хочется использовать. И газ на красные огни, я срываюсь с места, меня тут же пытается пройти Фетель справа, Леклер слева. Феттель без проблем проходит, но у Леклера возникают небольшие проблемы, я ему блокирую траекторию. Там уже справа от меня показался Хэмилтон, но за счет слепстрима от Феттеля я спокойно догоняю Феттеля, начинаю его проходить, и Хамильтон не смог меня никак контратаковать, соответственно. В принципе, уже неплохое достижение, то что я не проиграл кучу позиций на старте, так как у меня был все-таки медиум у соперников софт, и в принципе, тут стратегия софт-хард была рабочей, поскольку... Опять же, ты не, я не могу пока угадать, где будет точно стратегия в один пистоп работать, где она будет в 2 пистопа, потому что на ну, тех этапах, где раньше было в один пистоп, становится в 2 пистопа, ну и так далее. Поэтому пока что так буду тестировать, дальше уже в следующих сезонах будет более понятно, где можно использовать стратегию в один пистоп. Э, с приходом софта на мидиум или хард. Ну, скорее всего, даже на хард, если не прокачанный будет болит. Также борьба позади, которая была у меня, это Леклер и Ботас. Также еще в начале. Норрис там пытался прорваться через Батлера, но у него это не получилось, к сожалению. Ну и, в принципе, Норрис неплохо тут уже квалифицировался, в отличие от прошлых этапов. Феттель же продолжал меня атаковать уже на обратной прямой, за счет слепстрима смог со мной поравняться. На входе в 13 он был чуть впереди, но я чуть лучше вышел, и уже в 14 повороте я выхожу вперед, чуть прикрываю ему траекторию, начинаю рано тормозить, и по итогу немножко меня толкнул Феттель, тем самым сломался переднее антикрыло. По итогу, конечно же, я не запланировал делать брейк-тест Фетеля, но так получилось как-то само. Потом Фетель попытался меня атаковать на старт прямой во втором повороте, но у него это не получилось, и после этого я начал уже потихоньку отрываться. Также же Леклер начал атаковать его, Феттель пытался защититься, но не вышло. Леклер по внутренней траектории проходит своего напарника, ну и также да, я вдали там промахнулся немного за зоной торможения. По итогу пришлось очень широко так проходить поворот. Ну и по итогу мы с Ликлером начали от, отрываться от э, всего пилотона, который сдерживал в этот момент Феталь, что по сути дало некое преимущество нас с э, Ликлером, поскольку мы могли воевать только с друг с другом, и больше нам никто не мог помешать. Ну и Ликлер без проблем меня атакует на стартфиничной прямой, поскольку он появился ДРС, и тут я уже ничего не смог поделать с этим. Самое главное для меня было не отстать от Ликлера и уже потом, чуть позже, контратаковать, когда его софт начнет уже сдавать, и мой медиум, наоборот, будет... Чуть-чуть может быть лучше, но не совсем уж прям чуть-чуть даже. Наверное, даже будем где-то наравне. Позади в этот момент Фетталя проходят аж сразу два болида, это Перес и Ботос, которые вели свою борьбу с самого начала гонки, аж со второго круга позади Феттеля, ну и потом уже начали впереди него. Также позади уже и Хэмлинтон проходит Феттеля и будет в скором времени присоединяться к этой затяжной довольно борьбе, как в прошлом этапе в Монсе точнее позапрошлом, но по сути в прошлом видео. И небольшой спойлер, эта борьба будет до конца гонки. Но она будет менее эффектная, как это было в Монце, поскольку здесь в основном обменивались позициями на старт финишной прямой и на обратной прямой, там же, где и Собственно, Льюис попытался втиснуться в эту борьбу между Ботасом и Пересом, у него это не вышло, на выходе Перес смог отобрать свою четвертую позицию. Ну а позади тем временем, Феттель продолжал терять уже позиции. Тут уже его догнал Норрис и также смог его спокойно атаковать, поскольку Феттель уже вылетел из зоны ДРС, которая давала ему Батлер некоторое время. Ну и Батлер да, тоже начал отрываться уже от него. И потихоньку так Феттель начал проигрывать позицию за позицией. На седьмом кругу я начал уже атаковать Леклера, постепенно к нему подбирался и уже к седьмому кругу мог уже позволить себе атаку. В первом, точнее во втором повороте, в связке лишь двух поворотов, я смог его пройти, но в затяжном левом повороте Леклер мне перекрестил траекторию, поскольку начал широко выходить постепенно. Но по итогу я защитил свою первую позицию и начал потихоньку-потихоньку отрываться. После своего пистопа Леклер вышел очень-очень далеко. Я сделал свой пистоп на круг позже, из-за чего Леклеру надо было прорваться через пилотон. из-за чего он, кстати, потерял очень-очень и очень много времени. Собственно, даже порой ему приходилось очень жестоко атаковать вот атака Торроса, которая могла закончиться для него в отбойнике. Ну и да, хочется отметить еще небольшую особенность выезда из питлейна. Не забыли наши русские дороги и туда пихнуть. Поскольку там не ровное полотно, а какая-то просто стиральная доска, как было и в 18-й формуле. Ну ладно, вернемся в гонку, где у нас Хэмилтон и Перес начали свою войну. Также Леклер потерял еще одну позицию по отношению к Батлеру. У Форс был очень хороший темп на этом этапе. В Италии тоже у них был неплохой темп, судя по квалификации, ну, точнее, по ее симуляции, потому что я не знаю, как бы реально Форс India могла квалифицироваться, если бы я прошел в третий сегмент. Ну и да, борьба между Хэмилтоном и Пересом, которая шла из круга в круг, они обменивались позициями, иногда кому-то удавалось проехать целый круг до второго поворота на второй позиции, иногда они обменивались позициями на обратный прямой за счет ДРС. К этому моменту они ко мне все ближе и ближе подъезжали, и если бы не эта борьба, я думаю... Мне бы пришлось защищаться против них. Но к какому-то моменту все-таки они начали постепенно-постепенно от меня отставать. Также Бозлос в эту борьбу уже снова вклинился. До этого момента он отставал, поскольку выехал опять же в трафике, скорее всего, как и Батлер. Но все-таки смог догнать впереди идущего напарника Переса. И теперь уже он боролся с Хэммитоном, но по итогу неудачная Атака прошла, Хэмилтон отстоял свою третью позицию. И Хэмилтон уже принялся за атаку Переса. И в этот раз уже и Ботас смог поравняться с Пересом. Но, к сожалению, для Ботаса он его не пройдет, поскольку у Переса... Поскольку для Переса пятый поворот более выгодный, за счет того, что он идет по внутренней траектории, и он лучше выходит по отношению к Ботасу. Ну и финальная атака Переса, в котором проходит Хэмилтона, и выходит тем самым на вторую позицию на предпоследнем кругу. На последнем кругу, конечно же, Хэмилтон пытался как-то догнать Переса, но не смог также Бадлер к этому моменту подъехал к ним, но борьбу он не смог навязать. Ну и что же, последний круг. Я еду первым, и это уже третий гран-при, которое я выигрываю. И второе с пол позишна. Первое было в Англии. И если так посмотреть, то мы почти выиграли все домашние гран-при. Англия был домашний гран-при для нашей команды. Россия для меня была домашней гран-при. Но мы не выиграли одно гран-при. Это гран-при Франции. Это был домашний этап для нашего поставщика двигателей в лице Рено. Но... Как-нибудь позже до да выиграем, может быть, в следующем сезоне. А пока нам надо будет доехать этот, поскольку нам остается после этого 5 этапов. Это Япония, Америка, Мексика, Бразилия и Абу-Даби. Также у нас еще ситуация в личном зачете довольно сильно поменялась, поскольку пусть и Хэмилтон не приехал на какую-то высокую позицию на первую, вторую, он приехал все-таки на третью, а Феттель у нас приехал только на девятую. И... Тот отрыв, который был у Феттеля над Хэмилтоном, он постепенно-постепенно нивелируется. И если Хэмилтон продолжит также приезжать на хорошие позиции, а Фетли наоборот проигрывать, то у нас получится довольно интересное окончание сезона в личном зачете. Ну что же, первое место домой, второе за Пересом. Неп неплохое выступление в целом для Racing Point. Если я называл Force India, опять же, извиняюсь, не могу пока привыкнуть из-за того, что банальная рассказка та же самая, и, блин, сложно привыкнуть, когда рассказка остается та же самая, и ты по привычке продолжаешь называть также команду. Ну и, в принципе, меня начинает немного пугать, конечно, темп Force India, поскольку постепенно они добираются до группы А. И это немножко плохо для нас, поскольку для нам примерно до группы А еще, ну, немало обновлений надо сделать, чтобы мы конкретно начали в ней ездить. Потому что, ну, потом, как ездить Норрис, и иногда я еду... Нам еще пока что-пока что далеко. Так сказать, мы находимся вместе с Racing Point в группе А-. Так сказать, не до топ команда. Но, в принципе, будет неплохо, если у нас будет 5 команд группы А и 5 команд группы Б. Но тут посмотрим, как у нас будет все складываться в начале следующего сезона. Кто произведет новое обновление, а кто, наоборот, потеряет обновление из-за изменения регламента. Кстати, забыл про него немного сказать то, что у нас изменяется регламент в шасси и износ устойчивости. Что очень хорошо для нас, поскольку не придется тратить кучу-кучу ресурсов, пытаясь оптимизировать все детали в аэродинамике, ведь аэродинамика для меня была бы очень-очень и очень больным бы изменением. Также новый контракт, который я попытаюсь как-то для себя улучшить, поскольку в прошлый раз я попросил, меньше чем мог, так что в этот раз будем наглеть уже по максимуму. Также мне повезло на этом этапе заработать лишние 600 ресурсов, выполнив задачу набрать 25 очков за два этапа. Повезло то, что надо было им 25 набрать, а не 26. И по итогу за счет одной победы я смог это сделать. Второй раз предлагаю команде контракт свой. И они, они вот отвергают, хотя вот ценность вот, идеально стоит, но вот, почему-то нет. Не хотят. Окей, поставил четвертую позицию и ценность тут же резко упала. И таки приняли наш контракт. Теперь у нас будет три привилегии третьего уровня. Соответственно можно будет уже постепенно заказывать капитальное обновление, которое нам будет приезжать. Через 3 недели, но в аэродинамике я их буду заказывать скорее всего в конце сезона, на новый сезон, поскольку с аэродинамикой после вот этих последних модификаций будет все закончено, и я уже перейду либо к шасси, либо к ДВС, ну скорее всего даже к шасси, поскольку износ шин это ну такой нехилый вопрос для меня. А вот этот скриншот уже был сделан из Японии, у нас произошли изменения в команде, и в комментах напишите, на кого заменили Нориса и из какой команды. Ну и посмотрим, кто угадает, а кто нет. На этом все, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи, ребят. Пока-пока и удачи вам.